I don't know. Мужские мужчины, вам повезло, потому что вы попали на первую игру Капитал Имба Шоу Поле Балбес. Здесь не будет Галкина и Якубовича. Да ладно! Здесь буду только я и сразу перейдем к правилам. Тема сегодняшнего киноматериала посвящена лучшим оружием в Call of Duty Mobile в этом сезоне. Поэтому проверь свои силы и ответь правильно на 6 вопросов. Сразу к спойлерам. Вопросы будут про лучшую штурмовку, ППшку, снайпу и про другие Классы. Поэтому прямо сейчас залетай в комментарии, расставляй циферки и по ходу просмотра данной игры пиши свои варианты. Желательно не исправлять свои ответы. Отвечай так, как подсказывает тебе твое сердце и башка. На каждый ответ я буду давать тебе по 10 секунд. Ну что, готов сыграть? Тогда... Киноканал Джонал Плей. Это то, что тебе нужно, отец. Там ты увидишь обзоры и скрытые фишки обновления. Лайфхаки для сезона, фрагмувики, сборки для сетевой и королевской битвы. Но самое крутое это то, что Джон Плей прямо сейчас конкурс на 20 боевых пропусков организовал. И, конечно же, от себя хочу передать огромный респект юному мужчине за то, что делает такую жару. Я в его возрасте частенько с гаражей башкой вниз падал. Оно, наверное, и видно. Короче, после моей игры залетаю к Джон Плей и участвую в его движухе. Ссылку найдешь в описании. Ну что ж, начнем, пожалуй, с не самого популярного класса оружия в игре, это винтовки. Дам небольшую подсказку, господа. Участвует весь класс, поэтому подумайте хорошенько, и вот вам варианты. Кила или в простонароде коряк, СКС, СПР-208 или же МК-2. Напрягай свою голову и пиши правильный ответ. Твои 10 секунд, пошли. А вот и правильный ответ. У меня нет тормозов и, скорее всего, башки, и поэтому я врываюсь на точку Б с самозарядным карабином Симонова. Нет, ну вы видели, как я забрал этих парней. В спину, правда, надеюсь, они не так сильно расстроились. На опыте иду за этот ящик с картошкой, чтобы встретить зайчика. О, Сразу же запускаю машинку и бегу за ней. Опа, а вот этот чувачок играет с перком холоднокровия. Не беда. Как вы уже догадались, правильный ответ СКС. В этом сезоне его не кисло так апнули. Кто играет в королевскую битву, не даст соврать. Другие винтовки тоже неплохие, но в сетевой игре против автоматиков все-таки получше будет этот карабин. К слову, ловите сборку и потихонечку готовьтесь ко второму заданию. И помните, кто правильно ответит на все вопросы без редактирования комментария, выиграет автомобиль. Это не точно. Второй вопрос. Лучший дробовик сезона Бай 15 и КРМ Винчестер а 62126 2126 или Р-9-0. Подумайте хорошенько, господа, и помните, что сейчас мы выбираем лучший дробовик в сетевой игре. Время пошло. Понеслась душа в рай. Точку заняли наши братишки, пора отрезать к ней подходы. А это что за червячок? Обэмит. Отлично. Твою мать, машинка! Быстрее, давай, давай, давай! Подкат, разворот, выстрел! Вижу еще одного, играю на характере. Блять, а ты кто, мать твою? Это было близко. R9-0 охренительный дробовик. При правильной сборке может забирать противника на средней дистанции. Про ближнюю я вообще молчу. Это самый яркий и, главное, сильный представитель своего класса. В легкую можно врываться на точки и фармить крипов. Также этот дробовик можно собрать и от бедра. Но лучше всего с этой задачей справляется а 62126 Сборку на r 90 0 ловите. Миновала уже два задания, и, надеюсь, мужик, ты профитно с ними справляешься. Ведь дальше будет еще тяжелее. Переходим к третьему вопросу. Лучший пулемет? Варианты ответов. РПД, АИД, Холгер или же Калун. Твое время пошло. Занимаю второй этаж хрущевки и готовлюсь раздавать приколдесы всем желающим. На точке пока никого. Минус, братишка? Я отомщу за тебя, рандомный тиммейт. Кто-то позарился на точку. Господи, да сколько же вас тут? Надо перезарядиться. Делаю прыжок с балкона как ассасин. Сразу же подкат и огонь. Надо уходить с линии огня, но зайчишка хочет сказать мне нет, а я говорю ему «да». Даже после нерфов Холгер по-прежнему остается мета и довольно сильным ганом, который смело конкурирует со штурмовыми винтовками. Хорошая подвижность, урон, вместительный боезапас. Короче, одним словом, годная вещь, чтобы не дать себя в обиду в рейтинговых матчах. А вот и сборка. Раз уж я упомянул штурмовые винтовки, тогда вот вам следующее задание. Варианты ответов – АК-117, АС-ВАЛ, М-13 или же АМАКС. Задание непростое, но я уверен, ты справишься. Отчет пошел. Что делать, когда ты в дерьме и перед тобой три агрессивных челика? Я, если честно, не знаю, поэтому буду импровизировать. Вроде пронесло, надо перезарядиться. Чекаю карту и вижу на горизонте красную точку. Сейчас я попробую ее стереть. Занимаю позицию рядом с коробками и вижу в дверях соседа, который пришел за сахаром. Сори, бро, у меня его нет. Пора перезарядиться. Ай, зачем так больно? Пора дать сдачи. Делаю отчаянный маневр к дому соседа, чтобы немножечко выдохнуть. Кажется, я неплохо спрятался. Эй, человек, я здесь! Пора вылазить и кусаться. Господи, бегущий мох! Чур меня! Вроде пронесло. Я даже ничего не буду объяснять, господа. М13 это новая мета, которая скоро всех нас подзадолбает. Но пока этого не произошло, ловите сборку. Ну что, справляйтесь с заданиями. Тогда предлагаю не жевать сопли. Сразу переходим к следующему вопросу. Лучший пистолет-пулемет сезона. Вот вам варианты. MX9 Бизон. Феник или РУС-79У. Да уж, задание не из легких, поэтому удачи. Красные точки, я здесь, чтобы вы исчезли. Господи, этот пряник с катаной! А, б твою мать, он дышит на меня! А патронов у меня, мягко говоря, барсик. Повезло, повезло. Чутка перемотаем. А вот и новый клиент. Делаю уход за стену, прыжок и спрей. Крокодил Гена накормлен. Но он хочет еще. Кажется, я его сейчас порадую. Вкусно. Это было сложное задание, мужики. Ведь все варианты хороши по-своему. Но пьедестал метовости все-таки за мх 9 В королевской битве от бедра ТПП-шка тоже наваливает нехило. Вот сборка. Думаю, многие без проблем справились с этим заданием. И мы переходим к финальному вопросу. И вот тут я, пожалуй, дам вам подсказку. Когда-то я делал сравнение этих ганов, и экспериментальным путем был выявлен самый профитный. Внимание, вопрос. Лучшая снайперская винтовка. Арктика. DLQ-33. Локус. Бандит. Время. Снайперская винтовка сделать трипл килл? Скорее всего, нет. Раз, два, три. Хорошо. Чекаю карту и понимаю, что сейчас мне могут дать под хвост. Лучше из-за на машинку. Попался голубчик. Отмотаем. Опять смотрю карту и вижу красную точку. Пора встречать не друга. ай -яй, яй обрез, я вызываю тебя! Первый шот есть, главное не промахнуться. Фух, хорошо, хорошо. Так, чуваки, которые любят играть с DLQ33, не кидайте в меня камни. Я уже проводил сравнение этих снайперов и по многим параметрам выиграл Локус. Можете у меня на канале этот киноматериал поискать. Сборка на Локус у меня неизменна. Поздравляю всех, кто принял участие в моей игре, обязательно ваши комменты почекаю. Естественно, мои якобы правильные ответы — это субъективщина. Рекомендую зайти в рейтинг на более высокие ранги и посмотреть, что уже там доминирует. Надеюсь, данный формат тебе понравился и ты уже шибанул кулакич под этим материалом. Ну а если ты тут в первый раз, так подписывайся. Хули нет. Короче, я угнал-погнал, жму руку, с тобой был Агнецкий. В Телеграм мой, зайти не забудь, там кое-что для тебя есть.